Всем привет, друзья! Давно на моем канале не было видеороликов про TIS. Так вот, в этом видео я хочу вам рассказать про прошивку CC3, так как 15 января 2022 года вышло очередное обновление прошивки CC3. Соответственно, я хочу установить его на свою мультимедию. Напомню, что у меня установлена мультимедиа TIS CC2+, которую я изначально с момента покупки прошил прошивкой, модифицированной от разработчика Горги Лин, прошивкой CC3. И, соответственно, все это время я ее использую и периодически обновляю. В декабре также выходило обновление прошивки, я и установил, но видео про это не снимал. Поэтому я сейчас буду обновлять свою мультимедию прошивкой от 15 января. Да, конечно, прошло уже немало времени, уже конец февраля на дворе, но у меня руки только дошли. Так что, друзья, давайте посмотрим, какие обновления для нас подготовила компания t что они нового добавили, какие проблемы успели поправить за это время. Также сразу, друзья, вам напомню, что прошивка CC3... Подходит только для таких мультимедий, как S-Pro+, CC2+, и KingBits K2+. Для всех остальных мультимедий не подходит. Без префикса S-Pro, там CC2, не подойдет. Также многие меня спрашивают про модель CC2L+. Друзья, на эту модель тоже не подойдет, так как это, так сказать, лайт-версия модели CC2+. Не подойдет по причине того, что железо разное, соответственно, прошивка заточена только под определенное железо, под определенную версию андроида. И также, друзья, еще один важный момент. Если у вас CC2+, но с 7-дюймовым экраном, то прошивка CC3 тоже не подойдет, имейте это в виду. Ну что, давайте переключимся на экран мультимедиа и будем устанавливать прошивку от 15 января 2022 года сейчас я вам продемонстрирую какая версия прошивки установлена если вы кстати не в курсе какая у вас прошивка установлена и вам интересно посмотреть вы можете перейти в настройки система об и где написано система APP, здесь указана дата в моем случае установлена прошивка от 1 декабря 2021 года. Здесь дата наоборот идет 2021-1201. В прошивке от 1 декабря также есть множество различных изменений, про которые я, в принципе, могу кратко озвучить чуть позже. Там коснулось несколько изменений в плане музыкального плеера. Разработчики TIEZ добавили некий кулон, который можно вывести на главный экран. Если вы, например, там, пользуетесь навигатором, то э, в маленьком таком окне будет отображаться, например, название песни и э, кнопочка, там, например, поставить э, на паузу, либо на плей. Ну, в общем, я об этом расскажу чуть позже. Давайте берем флешку, вставляем в USB разъем и обновляем. Нажимаем старт. Так, друзья, пока идет обновление системы, хочу вам дать такую рекомендацию. Если вы обновляете прошивку, либо устанавливаете э, прошивку с нуля, так сказать, например, э, CC2, переходите на прошивку CC3, то э, настоятельно вам рекомендую закидывать э, в папку с прошивкой файл полной очистки, для того, чтобы в новой прошивке у вас никаких глюков не было. Я всегда так делаю, чтобы у вас установилась чистая прошивка, без каких-то там старых файлов, которые могут потянуться с прошлой прошивки, чтобы избежать э, дальнейших проблем, рекомендуется так делать. Так, процесс прошивки у нас завершен. Смотрите, друзья, важный момент. Если появилась внизу экрана вот такая вот зеленая строчка, это говорит о том, что необходимо вытащить флеш-карту. Потому что многие мне неоднократно писали, типа, сижу в машине уже 2 часа, да, у меня там зеленая строчка, и там... Отчет какой-то идет, там уже 5000 чего-то там. Друзья, если вы видите эту строчку, вытаскивайте флешку, так как процесс прошивки уже закончился. Не ждите вы там по 2 часа. Все, я вытаскиваю флеш-карту. Ждем загрузки главного экрана. Также многие меня спрашивают, если, например, у вас активировано голосовое управление там, пожизненно, через э, компанию TI, если вы там, за отзыв получили э, активацию голосового управления, то после перепрошивки, вообще, если вы там, будете прошивать на какую-то прошивку, там, обновлять и так далее, э, активация голосового управления у вас, друзья, не слетает. По одной простой причине, потому что активация голосового управления происходит... По UUID устройства. Оно не привязывается к какой-то определенной прошивке. То есть у каждой мультимедии есть свой UUID, к которому компания привязывает как раз-таки голосовое управление. Так что не бойтесь обновляться, не бойтесь прошиваться, если вы там переживаете за активацию голосового управления. Я тоже активировал сразу после покупки и уже неоднократно прошиваюсь голосовом управлении, у меня все отлично. Главное после перепрошивки подать на мультимедию, интернет для того, чтобы у вас активация голосового управления автоматически прошла. Так как идет запрос на сервер, идет проверка вашего OOID, если проверка проходит, соответственно, у вас автоматически в приложении TIS Voice появляется надпись, что активировано. Как обычно, встречает нас заставка, но это заставка у нас уже доработанная разработчиком. Так, заставку я пропустил, потому что я ее уже видел несколько раз. Для тех, кто будет прошиваться первый раз, советую посмотреть. Очень интересно. Виталию за это вступление огромный респект. Итак, свежая прошивка. Как я и говорил, установил ее с полной очисткой. Давайте сразу перейдем в настройки. Здесь разработчик добавил свои настройки. Сейчас я вам покажу Переходим в настройки, вкладку устройства И здесь есть Octa Settings Данное окно добавил разработчик Виталий Горд Гелин Здесь мы можем, соответственно, настроить Такие пункты, как задержка выключения Вентилятор не CC3 Температура выключения Настройки Android Инженерное меню GPS Это, так сказать, по просьбам Людей, которые просили неоднократно, Виталя, там добавить эти все фишки, плюшки. Uh, no kill uh, – это функция, которая не убивает процессы, которые у вас висят, например, там, я не знаю, пользуетесь вы uh, какими-то приложениями, да, чтобы у вас после, там, перезагрузки или, там, после сна uh, мультимедиа не убивала процессы, такие, например, как, uh, не знаю, Приложение «Стрелка», которым, например, я пользуюсь, там, либо какие-то еще приложения, неважно, короче. Самотестирование, инженерное меню, температура включения – это у нас все относится к вентилятору. Важный момент. Также по просьбам трудящихся, так сказать, было добавлено такое приложение. Точнее, оно не добавлено, а было модифицировано «Виталием» называется вентилятор все мы прекрасно знаем что в прошивке точнее в мультимедиа cc3 есть вентилятор точнее кулер который автоматически при определенной температуре включается и когда температура процессора охлаждается также до определенной температуры кулер выключается так вот виталий реализовал функцию а, автоматического включения и выключения непосредственно а, в модифицированной прошивке. А если у вас вентилятор не CC3, соответственно, мы активируем эту функцию, и температуру включения кулера мы с, с вами можем регулировать. Например, если вы там боитесь, что у вас закипит при 70 градусах, Мультимедиа выставляете 70 градусов и выставляете температуру выключения кулера. Ну, пускай будет 60 градусов. Окей. Okay. Задержка выключения. С этим понятно. То есть, то, когда вы а, выключаете зажигание, мультимедиа у вас какое-то время еще будет работать. Давайте поставим 3 секунды. Пускай будет так. А, дальше я не вижу смысла лезть в настройки. Здесь, если вам интересно, можете сами посмотреть. Давайте я вам покажу вкратце про вентилятор. Вот он. Смотрите, здесь включено автоматически. Так и есть. Он у меня сейчас видно э, визуально, что не работает. Как температура только э, достигнет 70 градусов, как я указал, то вентилятор автоматически включит. А как только он... Э, охладит до 60, вентилятор автоматически выключается. То есть, если э, в CC2 Plus мы имеем такую функцию, что у вас вентилятор постоянно э, крутится, то на данной прошивке мы можем, так сказать, э, включить автоматический режим и наслаждаться тишиной и не слышать звук кулера. Давайте посмотрим, какие э, доработки также идут у нас от компании TIS. Для этого я сейчас перейду на сайт CC3 и посмотрим релиз notes по прошивке от 15 января. Итак, журнал обновлений. Смотрите, здесь есть список из 15 пунктов, но, конечно же, мы все прекрасно знаем, что половина из этих пунктов не являются обязательными и мало кому будут интересны. Но давайте я вам сейчас зачитаю, что мы имеем в данной прошивке. Официально выпущен музыкальный проигрыватель TIS Yahoo. Я не знаю, вот этот вот музыкальный плеер с матерным названием так сказать, да, такой на любителя я его уже как-то тестировал. Честно, не впечатлил, если кому-то нравится, можете использовать обычный плеер просто с визуализацией каких-то эффектов там, во время проигрывания музыки. Далее, по второму пункту у нас интерфейс основной темы сестри 3 была добавлена, клавиша управления Spotify. Это опять же те, кто юзают Spotify, я этим не пользуюсь, у меня Яндекс.Музыка, я в целом доволен, поэтому смотрите сами, если кто-то пользуется данным приложением, это будет актуально. Оптимизированы звуковые эффекты сабвуфера, это опять же больше относится к обладателям оригинальной CC3, так как у нас здесь нету тонкой настройки сабвуфера, здесь у нас обычный эквалайзер от CC2+, и соответственно устанавливая прошивку CC3 мы не получим дополнительного DSP и какого-то особенного эквалайзера, как в версии CC3. Далее, решена проблема, связанная с несохранением обоев после перезагрузки устройства. Это, кстати, тема актуальная. Бывало такое, что какие-то вы обои устанавливаете живые, там, либо просто какие-то обои, и там, перезагрузили, и у вас все на заводские настройки слетело. Окей, отлично, исправили проблему. Решена проблема, что после подключения некоторых мобильных телефонов там, по блютузу, удалялись контакты. Вот это, кстати, друзья, очень важный момент. Мне тоже неоднократно люди писали, что подключают э, свой телефон э, к TIS, и у них сразу удаляются все контакты. Наконец-то компания TIS все-таки добралась до этого и исправила. Э, сразу скажу, что я со своей стороны такого не замечал. Видимо, это, на, не, как написано, на некоторых мобильных телефонах. Э, на моем ни разу такого не было. И людей это очень сильно бесило, так как приходилось неоднократно восстанавливать контакты. Окей, здесь тоже молодцы. Давайте дальше. Оптимизировано отображение заряда батареи мобильного телефона. Да, здесь, опять же, если у вас телефон подключен к мультимедии, сверху у вас отображается шкала заряда мобильного телефона. Я в последнее время телефон к мультимедии не подключаю, поэтому, так сказать, эту доработку особо не замечу. Если вы пользуетесь, то окей. Улучшен прозрачный всплывающий интерфейс входящего вызова, добавлен клавиш свертывания. Друзья, смотрите, по этому пункту ничего сказать не могу, так как в данной прошивке, в модифицированной, Виталий уже автоматически закинул патч для маленького окна звонящего. То есть, если вам кто-то звонит, у вас на экране отображается, раньше как это было, у вас полностью перекрывался экран и было там отображение кнопки «Ответить» либо «Отклонить». В данном случае уже сразу установлен патч, который уменьшает окно. То есть у вас внизу полоска, и кнопка «Ответить» либо «Отклонить». Так что я думаю, что это не, ну, будет интересно только тем, у кого а, реально мультимедиа CC3, а не модифицированная прошивка. Итак, восьмой пункт. Оптимизирован сигнал GPS. Спутники дисплей от китайского Beidou, изменен интерфейс. Окей, молодцы, как бы, но у меня проблем с сигналом GPS не было, так как я подключил штатную антенну через специальный переходник. Девятый пункт. Решена проблема, за которой USB не мог настраиваться на скорость передачи данных 1.1. Кстати, тоже актуальная тема. Многие, когда устанавливают мультимедию, Подключают штатный USB, но штатный USB, например, работает только на протоколе 1.1, и при переключении на него ничего не менялось. Соответственно, USB, например, не работал. В данном случае с помощью прошивки разработчики это все исправили. Программа CAMREC добавлена функция регулирования цвета. Камрек это программа для записи с камеры заднего вида. Если у вас установлена камера, к примеру, TIS Sony, либо обычная TIS, вы ее подключили напрямую на постоянное питание, то вы можете пользоваться приложением CamREC и записывать, соответственно, видео, которое идет с камеры. Я этим тоже не пользуюсь, не вижу смысла, так как для этого нужно ставить камеру, у меня стоит штатная, поэтому не заморачиваюсь, может быть в дальнейшем буду использовать. Тяис uh, АПП обновлен до версии 8.3. Кстати, Тяис uh, АПП для uh, многих тоже будет актуально, так как многие спрашивают, а как скачать там, например, Тяис ОБД или еще что-то. Тяис АПП все это есть, там есть и Тяис Радио и Тяис ОБД и различного рода приложения, которые вы можете установить. Uh, 12-й пункт приложения, TIS Radio обновлен до версии 1.9, да, актуально для тех, кто его использует, я не пользуюсь TIS Radio, ну, наверное, это круто, окей. Okay. Обновлена версия голосового управления, чтобы уменьшить отвлечение пользователя от управления транспортным средством, длина функции напоминания о входящих вызовов. Не знаю, что здесь конкретно имеется в виду. Но конкретно меня иногда подбешивает голосовое управление, когда ты говоришь, например, разговариваешь с кем-то и мультимедиа понимает, точнее выцепляет из того текста какую-то команду и начинает там какую-то в вакханалью творить, там, включать плеер там, или YouTube, или все что угодно. Честно, меня это голосовое управление немножко раздражает. Так, 14. Обновлена версия системы. Какой системы? Наверное, системы какой-то Неважно 15 -е. добавлена функция Поддержка передних парктроников тис R 1 Друзья, компания, так сказать Выпустила свой ноу-хау Передние парктроники Беспроводные Супер-пупер крутые Но цена на них космическая Я что-то сначала посмотрел Что такие парктроники есть Даже подумал, что я себе их хочу Но как узнал цену Что у меня сразу желание отпало Друзья, там цена просто космическая. Поэтому э, не стоит даже какого-то внимания. Ну, по крайней мере, э, для меня. В общем, на этом у нас релиз ноут закончился. Непосредственно прошивки от 15 числа. И э, сразу скажу, из новшеств э, прошивки, которая была 1 декабря, сейчас я вам скажу, здесь было... Добавлено настройки устройства, звук, звук функция, увеличение громкости в соответствии с увеличением скорости автомобиля. А, такой себе тоже. Вот, друзья, про что я вам говорил. Интерфейс музыкального кулона поддерживает переключение темного и светлого стиля. Соответственно, кулон это такая штука, которая отображает вам название трека. Сейчас я вам попробую это показать. Переходим в настройки. Вкладка «Общие» и здесь мы видим музыкальный клон. Давайте сделаем все страницы. Вот такая вот приблуда здесь отображается. Вы можете ткнуть сюда. У вас идет переключение там Bluetooth, радио и так далее. Также вы можете нажать «Play» и «Перемотку». Нажимая на вот этот значок, вы можете сразу скрыть это, чтобы больше не появлялось. В общем, вот такие вот изменения, друзья. Что касается изменений от компании ti то в целом они молодцы, поддерживают свое устройство. Раз там, я не знаю, в три месяца, скорее всего, они выпускают обновления, следят за своими устройствами, дорабатывают. За это им, конечно же, респект. Ну и отдельная благодарность Виталию, город Гелин, который а, подготавливает прошивки для наших устройств. Если вы... А... Хотите себе мультимедию TIS, но, например, нет возможности купить себе CC3, то вы можете купить более бюджетную версию, например, Kenbit K2+, которая будет дешевле даже S-Pro+, либо S-Pro+, либо CC2+, и установить, соответственно, за определенную плату себе прошивку CC3 и наслаждаться, так сказать, как будто бы устройством CC3. Ну вот, друзья, я вам рассказал про... Прошивку от 15 января 2022 года. В целом прошивка довольно-таки интересная. Есть свои э, доработки, улучшения от компании TIS. Э, в этом они, конечно, молодцы. Э, также огромное спасибо, как я говорил, Виталию Горд-Гелин за то, что он подготавливает для нас прошивки. И э, контакты Виталия я оставлю в описании под видео. Вы можете с ним связаться, уточнить цену прошивки. Также Виталий занимается еще активацией голосового управления, если вдруг по какой-то причине у вас голосового управления нет и вы очень хотите его получить. Так что, друзья, советую по вопросам приобретения прошивки и активации голосового управления писать Виталию. Также, если вы приобретаете прошивку, вы получаете полную инструкцию по установке, там ничего сложного нет. Если у вас какие-то вопросы возникают непосредственно по части самой мультимедии TIS, вы можете писать мне комментарии, либо писать вконтакте, либо в телеграм, все ссылки у меня также под видео есть. Ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось. Всем удачи на дорогах, всем пока!